Всем привет, я Желтый Мужик, продюсирую публичные выступления. Анекдот. Скупой покупатель уже достаточно долго стоит в магазине и выбирает вешалку. Скажите, а еще дешевле есть? Спрашивает он. Конечно. Гвозди. Соседи модели. Оставляйте лайк и напишите в комментариях, что можно улучшить в этом видео.